Всем привет, дорогие друзья! Мы в прямом радиоэфире голосового чата на телеграм-канале Криптоанархисты. С вами я, ведущий Андрей Мельников. Напоминаю, что мы выходим в эфир ежедневно в 16 часов по московскому времени. Тему следующего эфира я анонсирую заранее на телеграм-канале Криптоанархисты, и вы можете заранее определить для себя, интересно ли вам данная тема или нет и решить, будете ли вы присутствовать на следующем эфире или не будете. В эфире я проговариваю тему, и далее мы переходим к ее обсуждению и задаем вопросы по теме эфира. Вопросы не по теме эфира присылайте на специально выделенный аккаунт Telegram, который называется «Вопросы по призму». Ссылку на данный канал я размещаю в каждом анонсе. Вопросы публикуются в порядке очереди, то есть чем раньше вы напишете свой вопрос, тем раньше вы увидите его в анонсе и, следовательно, раньше получите на него ответ. Также в каждом анонсе я размещаю ссылки на официальный сайт криптовалюты PRISM и на, офици... на официальный телеграм-канал разработчиков криптовалюты PRISM. Пожалуйста, подпишитесь на канал разработчиков, кто еще не подписан. После обсуждения основной темы эфира мы переходим к ответам на вопросы от наших слушателей, которые опубликованы в анонсе к сегодняшней теме. Друзья, я продублирую вчерашний призыв разработчиков, а именно нам нужно, кто еще этого не сделал, подписаться на официальный канал в Твиттере. Это действие очень важно, так как англоязычная публика пользуется этим ресурсом. И нам нужно показать свою численность. Это важно для CoinMarketCap, других аналитических площадок, там же и MasterNode, на котором мы недавно залезтились, и англоязычные блогеры. Так, переходим к теме сегодняшнего эфира, которая называется ⁇ Важность приватного ключа ⁇ На самом деле, правильней будет сказать ⁇ важность владения приватным ключом я уже что не стал исправлять, но мой посыл как раз об этом. Эта тема направлена на три категории людей, в первую очередь. Первая категория людей это те люди, которые недавно присоединились к криптовалюте призм, то есть недавно у них появился свой кошелек, недавно у них появились первые монеты. Вторая категория людей – это те люди, которые слышали термин «приватный ключ», но особо не знают, что это такое и не видят разницы хранения монет в своем кошельке, имея приватный ключ, или хранения где-то на сторонних ресурсах. И третья категория людей – это те люди, которые прекрасно понимают, важность приватного ключа, но в силу каких-то обстоятельств, тех людей, которых они знакомят с криптовалютой призм, они им этого не говорят в угоду каких-то своих личных интересов. Надеюсь, что здесь таких нет, но знаю, что такие вообще люди есть. И так как, может быть, я думаю, что запись пойдет дальше, такие люди тоже услышат и... Возможно, задумаются. Важность владения приватным ключом. Приватный ключ. Вообще, что это? Друзья, вы знаете, что большинство людей, которые так или иначе соприкоснулись с криптовалютой, ни разу в жизни не сделали ни одной транзакции с криптовалютой. Эти люди, точнее их опыт взаимодействия с криптовалютой, он сводится к тому, что когда-то они отправили какое-то количество денег, рублей или долларов на веб-сайт биржи или обменника, или пула, или какого-нибудь телеграм-бота. И этот веб-сайт отобразил им количество цифр, которая должно говорить владельцу монет о том, какое количество монет у него есть. Каким количеством монет он владеет. Но на самом деле он владелец не является владельцем. Он не владеет этими монетами. Монеты находятся у кого-то другого. У хозяина биржи, у хозяина обменника пула, бота и так далее, но только не у вас. И чтобы понять вообще, как это все работает, и понять важность приватного ключа, так как нет возможности в радиоэфире показывать, то давайте по традиции уже будем представлять. Давайте представим себе такой небольшого размера кошелек. Представим себе такой кошелек-сейф. И вот чтобы мы одинаково с вами представляли, давайте представим, что он размером ну, с буханку хлеба, такого фиолетового цвета. И этот кошелек сейф ⁇ это единственное место, где вы можете хранить свои монеты. В другом месте вы их просто не можете хранить. То есть все монеты хранятся на вот таких вот кошельках. Теперь представьте, что их много, точнее их... Очень-очень-очень много, бесконечно много. Такая система из одинаковых фиолетовых сейфов кошельков. Это и есть криптовалюта. Она представляет себя платежную сеть. И монеты могут находиться только в этих кошельках и ни в каком другом месте. Так вот, этот кошелек-сейф, он, он не подвержен никакому влиянию извне. Его нельзя сжечь, его нельзя утопить. Уничтожить. И его нельзя вскрыть. Единственный вариант открыть этот кошелек, это ввести в специальное окно пароль. И правильно этот пароль называется приватный ключ. У каждого кошелька, не все одинаковые, но у каждого кошелька, свой собственный приватный ключ. То есть вы, чтобы завладеть кошельком, просто придумываете приватный ключ, и у вас в дополнение, так скажем, появляется кошелек. То есть приватный ключ это и есть кошелек. Но вы придумываете свой приватный ключ, и у вас появляется кошелек. И вот владея этим приватным ключом, вы можете в любой момент времени ввести приватный ключ в специальное окно, и ваш кошелек откроется. И вы сможете сделать транзакцию. Вы сможете перевести монеты на точно такие же кошельки. На точно такие же. То есть ни в каком другом месте они храниться не могут. Только на вот таких вот одинаковых кошельках. И важность приватного ключа. Заключается в том, что когда приватный ключ ваш, вы владеете своими монетами напрямую. Нет никаких между вами и вашими монетами посредников. Некоторые приверженцы, даже владельцы бирж там, или обменников, или пулов, или ботов говорят, ребята, Хранить на кошельках монеты, на вот этих вот сейфах-кошельках небезопасно. Вы можете их потерять. Давайте-ка вы лучше будете их хранить у нас на бирже или в обменнике, или в пуле, или в боте. Мы позаботимся о безопасности ваших кошельков, ваших монет. Здесь безопасно. На самом деле они имеют в виду то, что дайте нам ваши монеты, и мы будем ими распоряжаться. Сами же вы не рискуйте, не лезьте, храните лучше на бирже или в обменнике, или в пуле, или в боте, но на своих кошельках небезопасно. На самом деле ваши монеты хранятся в точно таком же... В фиолетовом сейфе кошельке. В точно таком же. С единственной лишь разницей, что приватный ключ от этого сейфа кошелька находится не у вас, а находится у хозяина этого сервиса. И хранить монеты нужно на своем кошельке. Хранить монеты на бирже или в пуле, или в обменнике, или в боте это очень рисковая. Практика. И вы рискуете буквально каждую секунду, потому что мы не можем предугадать, будет ли на биржу совершена хакерская атака, может быть это будет якобы хакерская атака, может быть просто у владельца, извиняюсь за выражение, сорвет крышу и он вместе с вашими и с монетами других людей просто улетит куда-то на Луну, потому что у него очень много монет-пользователей. Никто этого не знает. Да и какая разница, я думаю, что вам будет не легче от того, что была это хакерская атака или это была якобы хакерская атака. Поэтому, имея свой приватный ключ, вы являетесь владельцем своих монет. Вы храните их у себя. И если провести вот аналогию с бумажными деньгами, то. Ну, абсурдно же, да, абсурдно. То есть все люди хранят свои бумажные деньги у себя в кошельке, в кармане, под подушкой, под матрасом, но не у незнакомого какого-то человека. Есть, конечно, определенные моменты по именно приватному ключу. Я выделил их основных три. Это создание приватного ключа. Хранение приватного ключа и ввод приватного ключа. То есть тот момент, когда вы вводите в это специальное окошко свой приватный ключ. Элементарная техника безопасности, элементарная гигиена пользования интернетом уберет от вас все эти сложности, все эти неприятности, трудности. И на официальном, сайте, на официальном сайте криптовалюты призм есть подробные, четкие инструкции, как правильно создать приватный ключ, хранить приватный ключ и, по-моему, даже как вводить приватный ключ. Вводить тут, я имею в виду, это то, что ну, не нужно, чтобы кто-то это видел. Нужно, чтобы на вашем компьютере не было никаких там вирусов программных э, обеспечений, злоумышленников и так далее. То есть Соблюдая элементарную гигиену в интернете, соблюдая элементарную технику безопасности, ваши монеты будут в безопасности, и более того, они будут всегда у вас. И закончить я бы хотел, сказав вам такое правило криптовалют, которое я немножечко доработал, и теперь оно звучит так: если приватный ключ ваш. И только ваш, значит, монеты ваши и только ваши. Если приватный ключ не ваш, значит монеты не ваши. Друзья, храните монеты на своем кошельке, храните правильно свой приватный ключ. И ваши монеты будут в полной безопасности. Да, Андрей, все, спасибо. спасибо. Всем привет. Ребята, за... Мне очень можно добавлю одно слово. Мне очень понравилось сравнение с фиолетовым сейфом, вот этот образ. Хотелось бы добавить, вот если кто-то имел дело с сейфом когда-нибудь, он уже работает, там же ручкой нужно ввести определенный код, шифр так называемый. Вот приватный ключ это и есть тот самый шифр. Вы этот шифр либо сами вводите, либо просите кого-то ввести. Но вот криптовалюта призм так сделана, что именно Главное ее преимущество – это юзер-френдли, прямой доступ к блокчейну без посредников. И это можно делать либо через веб, либо через ноду. И вот если вы знаете этот шифр от этого фиолетового сейфа, вы всегда в него попадете. Без использования, без участия третьих лиц. Спасибо. Добавил много, извините. Спасибо, Юрий. Ребята, может быть кто-то хочет еще что-то добавить или задать вопросы вот по теме приватного ключа, по важности хранения на своем кошельке монет. Пожалуйста, поднимайте руку, я активирую микрофон. Давайте пообщаемся, давайте задаем вопросы. У нас 85 человек. Виктория Троицкая. Виктория, я подозреваю, что у вас вопрос, наверное, не по теме. Ну, активирую вам микрофон. Здравствуйте, Виктория. А, здравствуйте, у меня как раз по приватному ключу. Я хотела спросить, а можно написать свой, ну вот когда генерируется? Да, вы можете полностью написать латинскими буквами, большими и маленькими, используя пробелы и там цифры единицы нули для того, чтобы создать свой приватный ключ. Самое главное, сделайте, чтобы было ну, не меньше 256 знаков в вашем ключе. Вот и все. Если это будут слова английские, будет вам еще лучше. 16 слов. То есть вы сгенерируете их сами. То есть Вы можете сами написать любую, любую фразу. Чем больше она э, по размеру, тем этот шифр э, сложнее. Для чего она большая? То есть если... Например, пин-код из четырех цифр подбирается там за, например, ну просто методом перебора, он подбирается за несколько недель на, ну, там, на мощных устройствах. Если пять цифр, это уже полтора-два месяца. Шесть цифр уже где-то год, примерно 9 месяцев в год. А если э, семь-восемь цифр, это уже там 10-20 лет. А вот такие большие фразы там... Э, Время исчисляется в тысячах, там миллионов лет в десятой степени, понимаете? Поэтому чем больше в вашем шифре э, символов, тем он менее подвержен э, рас, раскрытию способов, способами машинными различными, да, то есть с помощью компьютеров. То есть подбор его очень сложно, поэтому ему нужно большое день. Значит, Написать, что на первое можете... слово. Должен... А, вы можете удалить первое слово, второе, третье, написать. Вот эти 16 символов вы можете написать в любом месте, просто как угодно. Можете все стереть и написать свои слова. От этого это ни на что не влияет. Но начинаться с призм должно? Или... Нет, конечно. Нет, конечно нет. С призма Но оно это... начинается... Нет, это форма генератора. Мы сделали так, чтобы просто было удобнее отличать, что этот приватный ключ относится к призму. А, я думала, это ну, слово это должно быть нет это, нет, нет, это метка вот веб-кошелька, который просто это делает автоматически. Вы можете это слово убрать, mm -hmm. и, и он сохранится у вас без него. То есть, для, про... того, для того, чтобы так сделать, вам нужно фразу эту скопировать сначала, которую он предлагает. Mm -hmm. Потом выйти ну, то есть выйти из кошелька, снова нажать кнопку только уже не регистрация, а sign in, вход. То есть вы. Смотрите, как устроен кошелек. То есть регистрация, это он вам, кошелек, предлагает сгенерировать ключ. Вы его либо берете, либо, либо используете, либо не используете. Но сам принцип системы построен по-другому. Вот эта кнопка sign-in вход, это значит, что вы можете на вход ввести любую фразу, независимо от того, была она создана или не была. То есть если она была создана, вы попадете в свой кошелек. А если вы хотите создать новую фразу, новый кошелек, вы просто нажимаете вход, Пишите любую фразу, которая вам нравится, главное, чтобы она у вас была сохранена, и по ней уже заходит, попадаете, ну, генерируется новый кошелек. После этого вы получаете э, публичный ключ этого кошелька, после того, как получите на него транзакцию, в сети запишется его публичный ключ, и вы можете им э, свободно пользоваться. То есть у вас нет вообще никаких ограничений. Вам регистрацию нажимать не нужно. То есть если вы придумали сами пароль, Скорее, вот это слово регистрация, оно, да, я понимаю, оно вводит немножко э, в тупик. На самом деле это не регистрация, это генератор паролей. Если бы мы написали генератор паролей, пользователь еще больше запутан. Поэтому любое слово вы можете написать, да, именно нажимая вход, и вы попадете в кошелек, который вы создали. Или кто-то mm -hmm. создал. Да, просто э, получается, что. Когда большое количество призм, если кто-то хочет иметь, да, то им да. нужно несколько кошельков. Да. Ну, обычно несколько кошельков одному человеку нужно создавать. Да. Поэтому, да. значит, можно просто как бы писать логичное продолжение, да, из одного кошелька в другое, какую-то историю свою там или что-то, да? Ну, да? да, да, возможно, возможно. Что? Чтобы не забыть просто. Потому что как, как? вы держали в ну, Вы имеете в виду, да, что, например, переписывая учебник и ставит точки в нем, да, вот как, например, хороший способ, я знаю, берешь английскую книжку и в ней вот эти слова прям что-то переписываешь, тренируешься в написании английских э, текстов и... Запоминаешь, что там написано, и еще при этом создаешь там приватные ключи. Так можно, но главное, чтобы никто не знал, что за книжку ну, да, используется. Да. Потому что так как книжки находятся в общедоступных реестрах, да, и смотрите, в чем опасен э, искусственный интеллект. Он очень быстро обрабатывает общедоступную информацию, и на этом основании делает выводы о том, что если какие-то фразы подошли из этой книжки, он mm -hmm. за секунду может проверить всю эту книжку и все комбинации, там, за минуту. И mm -hmm. очень быстро подобрать ваш ключ. Поэтому это должна быть все равно рандомизация такая э, машинная. Нет, я не книжки имела в виду, а вот, ну, допустим, свою книгу, допустим, если писать, никто же не знает, да. она не да, публикована. Ну, можете писать, да. Ну, свою да, можно. Да. можно да. Ладно, спасибо большое. Да, спасибо вам. Кто у нас еще понимает руку? Ой, извиняюсь. А, а, нас, спасибо, Виктория, за вопрос. Юрий, от себя добавлю, что только английские буквы у нас ну, да, используются да, конечно, при пароле. Верно? Да, конечно. Латинский алфавит. Mm -hmm. английские буквы. И, и такие фразы, как типа в лесу родилась елочка, в лесу она росла очень быстро если вдруг что-то там начнут подбирать брод ну, да такое очень быстро подбираете способом. все ясно евгений тулай здравствуйте евгений активировал вам микрофон говорите пожалуйста традиционная задержка немножечко идет евгений здравствуйте Возможно, случайно нажал Евгений на микрофон. Ребята, у кого еще есть вопросы по теме приватного ключа или, может быть, меня дополнение? слышно? Слышно? И... Да, слышно. Здравствуйте, говорите. А, все. Здравствуйте, что-то задержка была. А, я создавал а, эти, парольные фразы именно русскими буквами прям писал и на в тексте в файле. И копировал да. оттуда, и вставлял, и заходил спокойно, как будто я английский выводил. Ну Нормально. понятно. Я вам объясню просто, смотрите. Возможно, в перспективе нескольких лет, open-source продукт Java, на котором написан призм, да, он уже сейчас стал платным, и все версии выше там, 8, по-моему, они уже требуют плату, использование лицензионные и так далее. Так вот Яву можно так настроить, я вам скажу по секрету, что они могут атаки такие носить совершать, что если сама компания Ява, да, то есть Oracle, кому она принадлежит, то есть этот продукт, он уже стал платным, и то есть те, кто использует Яву более высоких версий, они потом столкнутся там с очень серьезными проблемами. Так вот, а у стандартного пакета Явы, там они могут отключить использование любых э, написаний иностранных шри шрифтов. Например, русский. Да? Например, неизвестно по каким соображениям, там, в честь, я даже не знаю, там, геополитических каких-то интересов там, одних и других. Поэтому мы ну, как бы смотрим на это с, с большой перспективы. Поэтому использование вот таких вот нестандартных способов да, может повлечь проблемы в будущем, не связанные с нами, да, вот с разработчиками, а с тем, что произойдут какие-то третьи события. Вот. И они теоретически могут произойти, поэтому мы страхуем пользователей от этого, не давая, вот, не предлагая им приватные блещи русскими буквами печатать. Но если вы сами печатаете, я же вам вчера сказал, полная свобода. Покупаешь автомобиль и хочешь на нем плывешь, хочешь в стену врезаешься, хочешь гонишь по трассе, хочешь эксплуатируешь аккуратно всю жизнь. Это твоя личная проблема. Ну, то есть, как пользоваться. Так я же могу перевести сейчас вот русский, в, как бы в английский, и потом заходить по нему. Не, если вы создали приватный ключ, вы там ничего уже перевести не можете. Это ваш приватный ключ. Как вы его записали, в блокчейн, так он будет там читаться. Не, но ну если я на русском написал, я просто то, что вводил русский букву, я просто переведу в английский, я буду, у меня будет там. Вместо будет Я понял. Вы кириллицей забивали буквы буквы забивали кириллицы. Ну, я русскими забивал. Прям по клавиатуре. Нет, записались в блокчейн на латинские буквы или кириллицы. Кириллицы. ну вот я вам говорю, что если вдруг произойдет такая ситуация, что в пакетах я там отключат русский язык, такой может быть теоретический, ваш приватный ключ, система распознавать не сможет. Понятно. То есть лучше кошелек переделать все-таки. Ну, вы, да, вы сейчас, знаете, выехали на Феррари и, в, и решили в столба на ней, короче, засадить. Прямо с Прям, Вот Прямо, знаете, не проехав и 20 метров от салона. Весело. Ну, спасибо. Да. да, спасибо вам. Хорошего вам. Ага. Спасибо, Евгений. То есть, получается, что Евгений нам говорит, я написал Кириллицей, но я сейчас эти слова переведу на английские буквы и войду в свой кошелек спокойно. На самом деле, если он так сделает, то английский перевод тех да. же самых слов будет приватным ключом от совершенно другого кошелька. Совершенно верно. От пустого, скорее всего. Угу. Друзья, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Я вижу, особо желающих у нас немного. Дмитрий Ребята. вот тянет трубку. Что за Дмитрий? Дмитрий Тема... тянет трубку. Написано, мой ID. Не вижу. Вы видите? Сейчас я нажимаю. Нет, наживу, я прям. не вижу, Юрий. Давай. Нажимаю. Просто не знаю, у меня работает вообще эта функция? Должна, по идее. Не вижу никакого, Дмитрия. У всех микрофоны выключены, руку никто не тянет. Ого. Странно, я ему нажимаю, но не Ю... Юрий, но Я не вижу, чтобы кто-то тянул руку, в том числе Дмитрий. Ладно. Так, а ну вопросов это? у нас, значит, пока по теме нет. Может появиться позже. Друзья, напоминаю, что выходим в эфир каждый день в 16 часов по московскому времени. Вопросы... Присылайте на следующий. А давайте сейчас еще кто-нибудь начнет тянуть руку, канал. затестим, тестим как работает вообще эта система, потому что не видно. Может быть, кто-то что-то хочет сказать, а мы не понимаем. Вот у меня Дмитрий тянет руку. А вот, Игорян, а вот нажмите, Игорян, да. Игоря, на еще кто-нибудь нажмите. Игоряна вижу. Дмитрий Ерошев нажал. Дмит... Кто еще нажмет? Дмитрий нажмите Ирошев, говорить. Да. Роман Михайлович. А Юрий, а попробуйте вы активировать микрофон. Сергей Капустин, Виталий поднимает руку, Артур. Да. да. Да, уже много. Артур, Виталий, Нина, Сергей Капустин, Игорян, Дмитрий, Роман да, Михайлович, Сергей Маркелых. Всех мы видим. Юрий, а попробуйте вы, пожалуйста, реализировать Я пробую кому-то нажать, да? Нажимаете? Нет? Вот я нажимаю прям всем разрешить по очереди. Не выходит? Угу. Добрый день. Угу, угу. Ну все. Одно, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире. Да. Да. Хорошо, рад слышать. Вот. У меня такой вопрос по теме, по теме но я переживаю <звы> вот насчет этого. И хотелось бы более конкретных а, действий. Вот, допустим, это хорошо, вот, что вы ведете эфиры, а, нас вот, 100 человек плюс, там бывает больше, 250, кажется, максимально было. Я понял, Берян, давайте ваш вопрос. Да, вопрос Мы сейчас. Расширяйте. У нас время. У нас, время все... у нас цель 10 миллионов человек. И вот да. как нам сделать план поэтапных действий, чтобы да. мы расширили аудиторию нашу, вот, чтобы ну, народу мы было пытаемся, много, пытаемся, или, ну, вот, хотя да, бы да, да. тысячи людей, хотя конечно, бы. но нужно идти в Твиттер и там, так сказать, объяснять, но рассказывать. В Твиттере надо на английском говорить, вот ну, сколько да. у нас в году могут поддержать беседу, и, немного, э, немного. Вот. Поэтому... посмотрите, если у, карты, у нас интернет, Google переводчиком нет. большинство, чтобы вот да. где-то написать что-то, а вот пообщаться, это нужна практика регулярная. Угу. Ну, у нас Берем, есть. Извините, э... пожалуйста. Вот... Да, люди, которые это делают, вартикуют постоянно, у них это ну, достаточно хорошо получается. Там да. ничего сложного. Ничего сложного, под твитом поставить сердечко и написать пару... Ну, Мы это все сделали, и... вот там сколько, ну, 400 что? человек, да, mm -hmm. пошло 500, поставили сердечки, ну, написали там десятки, допустим, mm -hmm. google mm -hmm. Видите, он... как есть К нам, значит, увидят, присоединятся другие, которые задают вопрос. В любом случае, ну, без вот этого... Эти эти Twitter, вот программисты все... же это знают, вот вы как что? А, тоже в этом разбираетесь. Вы сказали, что а, ориентируетесь в маркетинге. вот. Да. Как бы есть системы какие-то или приложения, или что вот, которые более э, широкомасштабно это все... Ну, это накрутки, Формируют э, Информируют людей. Да, да. Да, да, да. Это называемые накрутки. Ну, я слышал как-то вот пас... ВКонтакте, там, всем какой-то целевой аудитории ВКонтакте, допустим, всем рассылают вообще, Не просто там, что на своей ну, страничке ну. Раз, разместил и посмотрели друзья, и то там да, посмотрели... Да. Ну, Игорян, что... смотрите, я вам просто объясню, если вы посмотрите, ну, на, так сказать карту распределения, там призм, нот, призм и так далее, у вас скоро появится такая возможность, вы увидите, что там, 50% всего да, призм сосредоточено на территории России. И мы в большей степени заинтересованы не в том, чтобы постить там, ВКонтакте и так далее. То есть нас в большей степени интересуют иностранные рынки, там, такие как Reddit, Twitter, Facebook, да. что там еще есть. У них, и они по... ТикТоком очень активно да. пользуются. Да, а это, что да. еще? Какие соцсети? Эти, ну, одни... здесь вопрос не в этом. Эта это, это работа ведется, все зависит. Ну как бы Нам нужно потушить пожар, который вы тут разожгли на российской Какой пожар? Ну, что на прошлое, это обращать внимание, надо будущим заниматься, в первую очередь. Правильно. О Давайте. правильно. Все... как и правнуках, что они да, на... можем еще поговорить. Ага. Большое. Да, Игорь. Ну, я думаю, услышали. Спасибо, Игорян. Спасибо Все большое. Вас услышали, так. Игорь. Да. так, ребята, кто еще хочет что-либо дополнить или сказать, или спросить по теме эфира? Хочу спросить. Которая называется Важность приватного ключа. Евгений хочет Евгений, спросить. Евгений, здравствуйте. Вы в эфире. И Андрей, приветствую. Ребятки, всех да. приветствую. Юр, Юр, получается, то есть любое обновление в Яве может повлиять в дальнейшем на приватный ключ. правильно понимаю? И ключ приватный нужно составлять на латыни лучше, да? Да, то правильно, есть правильно. Вот, вот замудренности там и так далее. Ну, замудренность а. уже в процессе там, генерации есть ключа, то есть у тебя уже получается 16 там, слов, да? Ну, то есть для подбора этих слов нужны там десятки, сотни тысяч лет там в квадрате. А если ты туда еще свои 16 символов добавляешь, то там еще хуже становится. Поэтому главное написать все это на английском. Спасибо. Спасибо мне всем. Спасибо тебе. Спасибо большое, Евгений. Ну, я предлагаю тогда перейти к ответам на вопрос. А, там еще вопросы. Давай-ка. Которые мы сегодня на сегодняшний эфир анонсировали? Да, одну секунду. Итак, первый вопрос. Первый вопрос у меня ну, ко мне. Первый. Приветствую. У меня вопрос к Андрею мельнику А можно голосовой чат продлить на полчаса? Только начало полчаса без разработчика освещения темы, а потом после освещения темы подключится разработчик и будет отвечать на вопросы ровно час. Мне кажется, так будет продуктивнее или я заблуждаюсь. Ну, я отвечу, что пока что мы работаем в таком же режиме, как работаем. Выходим в эфир каждый день и я думаю, что пока меняться ничего не будет. Как будет дальше, уже будем смотреть. Второй вопрос. Здравия. Я знаю, что это уже обсуждалось не раз, но я не смогла найти в чатах точные технические данные оборудования, необходимого для форжинга. Можете зафиксировать их где-нибудь? Куда можно отправить людей по ссылке? О, это вопрос хороший. Такой вопрос. Наверное, нам нужно... У нас вот Дмитрий сегодня с нами что-то не любит ходить на эти эфиры. Мы этот вопрос сейчас передадим так сказать, туда, где могут решить. Сейчас одну секунду. В общем, передали вопрос. Я думаю, найдем место на сайте. Сайт pzm.space. Pzm.space. Вот прямо вот сейчас каждый зайдите на этот сайт. Я думаю, что ну, 90% что там уже вся эта информация есть. Вот, может быть, и вам большими буквами какую-то отдельную страницу, вот я найду где-то страницу, и вам выложу. Вот в этот чат призом D. Но на сайте pzm.space вы можете всеобъемлющую информацию получить по всем вопросам, абсолютно. От А до Я. Все функции возможные, API и так далее, все, все вы можете там Давайте Я хочу добавить, что ссылку на сайт pzm.space в каждом анонсе, ребята, я вставляю эту ссылку, переходите и сохраните ее в закладках, очень информативный сайт. Так, Юрий, почему хорошие планшеты не подходят для форжинга, мне так сказали, или все же те, что дорогие и продвинутые, подходят? Mm. Планшеты подходят только на операционной системе Windows, бывают такие планшеты, и, наверное, больше других планшетов подходящих я не видел. То есть iPad и Android, на него невозможно установить ноду, поэтому ну бывают, да, планшеты на Windows, вам нужно смотреть планшет с, с операционной системой Windows, там, знаю, последняя версия вот как у обычного компьютера, чтобы там к ней клавиатура подсоединялась, там, тачпад какой-то был, ну или, либо сам планшет у вас будет работать, ну то есть нужно на винде что-то брать. Другие планшеты не подойдут сто процентов. Спасибо, По-моему, Asus, по ASUS делал. Переходим к третьему. Планшеты. Было куча таких на планшетов да? Ни разу таких не встречал. Ну, в принципе, меня это не интересовало. Так третий Можно вопрос. Погоди. Ой, извиняюсь. Четвертый вопрос содержит себя два. Какова вероятность безопасности ввода в процентах приватной фразы в ноду для начала форжинга? Продолжается. Что необходимо сделать, чтобы обезопасить себя при вводе приватного ключа в ноду на домашнем ПК? Нужна ли установка антивирусника? Вот Сразу два таких вопроса. Да, смотри, если, мы, если мы вернемся вот в самое начало нашего разговора, то вопрос в том, что вот если мы вспомним этот фиолетовый сейф и шифр к этому сейфу, то представьте себе, что ваш компьютер этот является этим сейфом. И все зависит от того, что если ваш сейф используется по назначению, то тогда он безопасен. А если еще вы на этом сейфе там открываете дверцу, храните в нем молоко, сверху ставите тарелки, и он у вас просто используется как полка такая открывающаяся, да, то есть, ну, то есть вы пользуетесь им всеми способами. Это то же самое, что пользоваться обычным компьютером, на котором вы там смотрите соцсети, там Телеграме что-то пишете, или там, не знаю, какие-то гуглите что-то, у вас там стоит нода, то имейте в виду, что этот ваш сейф, вот он, как вот я выше вам сказал, что вы его не в сейф, а в полочку превращаете. Поэтому для того, чтобы быть абсолютно безопасностью, вам нужно просто Отдельное устройство. Благо этих устройств, нодапризм, любые можно использовать. И, и, и Raspberry, и там, и компьютеры. Но главное, чтобы это было отдельное устройство. Вы можете пойти в магазин, купить себе там, ноутбук самый там, простой. Там 8 гигов оперативки. Главное, чтобы жесткий диск был SSD, и 1, не надо, чтобы И все, и у вас это все будет работать совершенно без каких-то бы было проблем. Главное это сейф. Относиться к этому как к сейфу, а не как к полочке, в которой там стоит молоко. Давайте следующий вопрос. Понятно. Спасибо, Юрий. Так, пятый вопрос, тоже касается ноды. Можно ли форжить, не вводя приватный ключ в ноду? Нет, нельзя. В ноду нужно обязательно ввести приватный ключ. Нода этот программа запоминает его в оперативной памяти, там устройство, на котором это работает. И каждый раз, когда доходит дело до того, что нода сфоржила блок, и этот блок нужно запис... ну, подписать фактической подписью. Раз нужно подписать, она уже должна быть там. Поэтому вам нужно обязательно отправить приватный ключ, для того чтобы именно приватным ключом подписать блок, этот блок отправить в сеть, Сеть увидит, какой у вас э, публичный ключ. Если этот публичный ключ валидный в сети, она этот блок примет. Если нет, то не примет. Поэтому приватный ключ должен быть в ноге всегда. Ну, если вы форжите. И он там находится. То есть форжить, не вводя приватный ключ, нельзя. Угу. Следующий вопрос. Шестой вопрос. вопрос. У меня вопрос да. по да, у меня вопрос, по... У меня вопрос по поводу автоматизации принятия платежей на кошелек призм, к примеру, на сайте. Есть ли такая возможность и руководство? Да, легко вы это можете сделать. Да. У нас очень удобная API, простое и легкая. Вы можете поднять где-то одну ноду, даже у кого-то вам даже нода особо не нужна, вы можете через API к чьей-то там ноги удаленно подключаться и спрашивать у нее параметры. Приватный ключ в сеть входить не будет, он будет внутри API находиться. Поэтому подписывать будете у себя на стороне. А это все можно посмотреть на сайте pzm.space. Там есть раздел API, туда вы можете зайти, и все команды для подключения сторонних сервисов, даже примеры найдете, ну и, естественно, описание API. Давайте следующий вопрос pzm.space. Там все. В разделе «Белая книга», да, Юрий? Нет, на сайте pzm.space никакого... Ну, не в разделе «Белая книга», там просто есть отдельный раздел API. Вот, там все есть абсолютно. Ага. Все ясно. Так, седьмой, заключительный вопрос от наших слушателей на сегодня. Есть возможность посмотреть, когда был последний вход в кошелек в скобочках дата и время по приватной фразе без использования исходящей транзакции? Невозможно. Даже с использованием транзакции невозможно определить. То есть это анонимность сети в ПрИЗМ не ведется никакая. Ну то есть нету кон функции контроля того, то кто там заходил и какую транзакцию он произвел. То есть в блокчейне никакая информация об этом не отображается. То есть никаких IP-адресов, ничего. Записывается только информация о транзакции, а кто и где, и как ее совершил. Эти, этих данных в блокчейне нет. Поэтому найти там что-то. Нет такой пора... возможности. Угу. Ну, это просто да, анонимная система. Она не записывает, кто где что делает ну, если, конечно, вы не пользовались там сервисами третьими, то есть не своим кошельком а каким-то там сайтом биржи и так далее, тогда биржа будет иметь информацию относительно совершения там вывода, вот, ну, то есть по сути транзакцию. Вот. А если вы делаете ее просто на кошельке, такой информации не обладает. Давайте следующий вопрос. Спасибо, Юрий. Спасибо за ответы. Вопросы у нас на сегодня да, все, зак закончились, которые были в анонсе. Да, друзья, я напомню, что вопросы присылайте на специально выделенный аккаунт, который называется «От «Вопросы по призм». Ссылку на этот телеграм-аккаунт я размещаю в каждом анонсе, так же, как и ссылку на… PZM Space, официальный сайт криптовалюты Prism, также как ссылку на официальный канал, телеграм-канал разработчиков криптовалюты Призм. Запись эфира сразу после эфира выкладываю тоже на криптоанархистах. Ну, друзья, тогда я предлагаю вам сейчас подумать над вопросом касается. А у вот, нас Евгения ключа. Алпатова Может, поднимает хочет ссылку. сказать. Давайте мы ее Я вижу, я вижу. Да. Евгения. Добрый день. Большое спасибо. Не Добрый, здравствуйте, Евгений. Да. Юр, а вот вы сказали, что приватный ключ должен быть размером не меньше 256 символов. Вопрос, почему? Ну, да. ну это уже хотя бы начинается вероятность того, что этот кошелек будет распаковывать ну, тысячи лет во второй степени, например. То есть, чем больше символов, тем лучше. Да. Это связано с криптографией? Да, да, да. Нет, задаю... Ты... да, это вот связано с криптографией. Нет, я просто задаю... Криптография это как раз шифр, да. Шифрование записей в блокчейне. То есть, у нас что такое криптовалюта? Это зашифрованный реестр, база данных зашифрованная. Все эти шифры используются только шифры двух пользователей. Третьего шифра нет. Отправители или То есть, и... Используйте шифры, копится вот эта база данных блокчейн, изменения в этой базе данных. Нет одного шифра, который может всю эту базу данных скрыть. В этой базе данных только есть маленькие вот эти ячейки, которые скрываются между собой, то есть это так называемые кошельки, шифры. Это вот защищено определенными способами криптографии, но вы имеете в виду, что 256 символов набитых пальцем к криптографии никакого отношения не имеет вообще, потому что криптография это целая наука. То, каким образом нужно и какие варианты использовать вот этих вот набиваний пальцем символов для того, чтобы максимально защитить это. И есть механизмы специальные криптографии, которые ну, подтверждены, они имеют сертификаты, весь мир ими пользуется, военные там, и так далее. Эти же механизмы используют призмы. Ну и, соответственно, там, биткоин, все остальные, там, в основном, криптовалюты все, они все используют одни и те же способы криптографии. Поэтому, вот это создание приватного ключа, да, это можно назвать такой криптографией, но это, знаете, на уровне криптографии детского сада. Вот. А криптография там хотя бы школы какой-нибудь или института, она уже немного другая. То есть там никому не придет в голову набивать пальцем. Книжку, либо. У нас, знаете, есть такие кошельки призму призм взломанные. Там, например, 35 цифр 1. Вот посмотрите, есть такой кошелек, куда каждый может зайти. Вот кто придумал такой кошелек, это ну, глупее не придумаешь. И им кто-то пользовался и пользуюсь до сих пор все подряд теперь. Евгений, а можно вам задать да. вопрос? А можно, можно вам пожалуйста. задать вопрос? Расскажите, пожалуйста, вот. Вот эта информация о том, что вы участвуете в форуме. Она когда этот форум будет проходить? Это... Там будет? Пожалуйста. это большая премия да. э, российская, э, в которой принимают участие успешные женщины э, со всей России. Ага. Э, на сегодняшний момент, насколько у меня есть информация, по-моему, 250 э, человек э, успешных женщин заявлено ага. э, для участия. И конкурс, вернее, премия, это она очень обширная, большая, ага. и на ней будут Присутствовать большое количество лидеров мнений, там будет большой форум, и каждая женщина будет представлять лично себя и тот бизнес, который она представляет, да, то, то дело жизни, да, которое она ведет. Евгения, вот, буду... чем мы можем как сообщество вам помочь в этом конкурсе? Есть какие-нибудь, может быть, варианты? Потому что мы знаем, что все равно все конкурсы это <как> подставуха продажная, но может быть нам какую-то вам оказать поддержку, сказать вам какие-то слова, может быть, это вот пока первое, что приходит в голову. А может быть, как сообщество мы можем вас поддержать? Как сообщество э, я уже чувствую поддержку, потому что, когда я написала обращение, попросила э, наших призмачей поддержать меня, потому что э, выигрывают э, те, да, и на тех обращает внимание а, жюри, а, кто получил большее число голосов от а, в онлайн-голосовании, да, в онлайн-голосовании. Я конечно... проголосовал. Да, благодарю вас, Юрий, большое спасибо. Я всех да благодарю, все, каждого. Все, да. всем... А еще можно голосовать? Можно голосовать я еще со своих двух мультиаккаунтов проголосую Евгения сегодня. Обещаю успею да. и всех призываю открывайте все свои аккаунты и голосуем всем вместе. Сегодня Давайте. на самом деле да на самом деле это очень важно. Я сейчас вам хочу одну вещь сказать очень важно. Представление занимает самопрезентация всего одну минуту. И одна минута за одну минуту, мне нужно очень важные слова сказать о призме, конечно, они у меня уже готовы, я подготовилась, и я думаю, что все, что можно хорошего и нужного сказать, я эти слова произнесу, и я постараюсь сделать так, чтобы меня услышали. Вот, и чтобы потом у меня произошли какие-то беседы по поводу призма с лидерами мнений. Самое возможно... главное явление, да. дам вам рекомендацию, если да. можно. Да, пожалуйста. А, имейте в виду, что вы идете на форум бизнесменов, и бизнес по производству денег – это самый лучший бизнес в этом мире. Имейте в виду это. То есть никакие не сравняться ни наркотики, ни оружие, ни нефть, ни газ с теми, кто производит деньги. Сенью Раша. Разница между производством и себестоимостью, да. и номиналом. Поэтому... Чувствуете себя как самый крутой бизнесмен этого мероприятия? Это Конечно, нравится. в моей речи есть слова, что я деньги не зарабатываю, я их просто печатаю. В общем, да. да, спасибо, Юрий, большое. Почему я еще раз хочу сейчас вернуться к тому вопросу, к теме обсуждения по поводу 256 символов да, и криптографии. Я специально задала этот вопрос, потому что, мне кажется, вопрос и важность криптографии у нас немножко упущен. И поэтому, когда я ну, задаю этот вопрос, мне очень хочется, чтобы вы проговорили ну, какую-нибудь какую-то интересную информацию именно о науке криптографии. Для того, чтобы люди понимали, что это не просто реестр, который хранит информацию, а что да. информация именно хранится в зашифрованном виде. И что это сложнейшая наука, и это наша защита и безопасность. Но... Очень важно. Ну, как... Я надеюсь, что, Евгений, да. вы эти темы раскрываете в своей школе «Инбискул». И поэтому, я намерен, и поэтому я намеренно э, не хочу отбирать ваши часы. И, да, и поэтому все, все, кому это интересно, я думаю, они придут в инбискул и там об этом. Мы приглашаем знает. всех на обучение и ждем. Да. Спасибо. Кто-то еще? 26-го Новый поток, я так понял. Евгений? Да. 26 апреля Новый поток. Да. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо, Евгения вопрос так бать. лопатова здравствуй а когда начнется именно то есть до 18 числа получается идет голосование мы тебя конечно еще раз поддержим продублируем в своих чатах каналах вот обязательно. А вот сам то есть сам то есть, форум, то есть кого тепла будет, можешь сказать? Форум начинается шестнадцатого, продолжается семнадцатого и восемнадцатое число подведение итогов. Восемнадцатого числа мы будем уже понимать, ну что-то будут, какие-то итоги. 17 числа я выступаю. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо, Жень. А Спасибо. где это будет? Спасибо. Расскажите, У нас Моск... это будет в Москве, в центре Москвы, а, в каком-то серьезном бизнес-центре вот или в гостинице. Я, честно, Адрес. я скопировала, куда мне а, ехать. Я куда Но я, не я, посма... я посмотрю да. на сайте. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо, ага. Спасибо большое. У нас четыре желающих задать вопросы и. Андрей Виноградов из них самый первый был. Андрей, пожалуйста, говорите. Имейте в виду, у нас 7 минут остается до завершения эфира. Андрей, здравствуйте. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Да, слышно меня? Алло. Да, да, вас слышно. Андрей, здравствуйте. Да, да, да, слышно? говорите. Да, говорите. А, я просто про форжинг говорил Юрий, у меня сразу вопрос, вопрос такой возник, вот у меня один раз не было дома, двое суток, у меня там что-то светом ответом произошло, короче, ну компьютер mm -hmm. вырубился, а, и нода перестала форжить, пришлось потом блоки докачивать, у меня тогда вопрос возник, а, слетает ли холд статус в тот момент, допустим, если у меня mm -hmm. был тот момент холд статус, если, допустим, нода... Нет, mm -hmm. от... если вы не uh, совершили status, И еще такой нет. маленький вопросик, нет, тут же... Транзакции. Транзакции снимается в статус. Отключение да, только... включение ноды не влияет на включение. А только во время отключения. транзакции. Во, во, во, вопрос... Только во время транзакции. Можете а ноду... встать Еще на пол-статус такой... что ноду выключить. Если у, меня, если у меня несколько кошельков. Подождите, ребята, если у меня такой вопрос на одной ноде, то э, суммарный вес... О, блин, задержка. Но как суммарный вес учитывается? Каждый кошелек в отдельности или суммарный конечно. вес? всех Нет, конечно в отдельности. Конечно в, в отдельности. В своем весе? Каждый кошелек в отдельности. Совокупный вес ноды не имеет в никакого значения. Конечно, все максимально децентрализовано. Восемь кошельков, да, вроде можно максимум? Да хоть сто. 8 кошельков, да, можно максимум. Хоть 100 можно. Хоть 100. все зависит, да, как устройство там ваше Спасибо, Андрей, за ваши вопросы. Спасибо, Николай. Пожалуйста, активирую микрофон. Активирован уже. Николай, здравствуйте, говорите. Здравствуйте, меня слышно? Да, да, вас. слышно, Николай, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Юрий. Вопрос о безопасности кошелька. Вот вы говорили о том, что блокчейн, весь этот реестр хранится на узлах. вот, То есть не хранится на каком-то сервере. Да. А вот э, сам кошелек, вот мы заходим по адресу wallet-prism-space, угу. мы заходим, точнее, э, вот этот адрес, он находится на каком-то сервере или нет? То есть этот сайт, он зарегистрирован где-то, то есть у регистратора домены. Да, конечно, у регистратора зарегистрировано доменное имя, которое шлюзом ведет просто на скачивание вот этого файла которому, который обращается а насколько в, local, в Local Storage. Насколько безопасна, ну, насколько безопасна защита вот этого регистратора? Регистратор? Самый, самый лучший регистратор в мире. Иностранный там, самый большой. Ну, то есть там не будет, ну, исключен какой-то взлом там как-то вот... Регистратора? Да. Нет, ну подождите, Facebook взламывают, там, вы вчера слышали, взломали, там, это, буквально несколько дней назад, это, как его называют, там, Clubhouse, вот эту популярную сеть, все данные пользователей стащили. Вот если предположим, что взломают этот э, регистратор... Да, будет, предположим, что, что взломают, э, не, ну, во-первых, в Торе а, останутся адреса, они там навечно, да, то есть они, грубо говоря, ведут какой-то безымянной ноте который просто висит в сети ее никак не заблокируешь соответственно торовские адреса висят на гитхабе выложены вы к ним можете обращаться они работают там правда старая версия кошелька но она чугунно-железная работает как кувалда ну что вот ли, если взломают допустим вот безопасность наших кошельков она остается в... не если заберут или... домен там, или все что угодно нет безопасность ваших приватных ключей то есть, смотрите в чем смысл Валит Prism Space. Приватные ключи всегда только на стороне пользователя. Они в сторону сервера или в интернет куда-то, они не летят, они у вас внутри браузера находятся. Понимаете? И если заблокируют домен Prism Space, у вас просто не будет доступа вот к этому сервису, функции. Но То есть те, вы в свой кто это не делает, вы в кошелек попадете только через, например, ноду, Ну, либо через Тор. У вас есть Тор-адреса, они выложены на GitHub, и вы через них попадете. А Тор адреса он поподробнее, что это Не понимаю. Ну, есть есть такая. Если вы слышали, есть такое понятие даркнет. То есть тем, да, темный интернет. Вот в этом даркнете есть несколько адресов в нео зоне. Эти адреса их очень внимательно вводить потому что они генерируются там случайным образом. Она работает примерно как криптовалюта. То есть, тор. Это сеть, на базе которой вот работают криптовалюты. И мы внутри Тора, у нас тоже есть моды, которые там работают. Соответственно, вы можете набрать вот этот адрес в Торе, и вы попадете туда, где вас не могут заблокировать никак. Но для этого вам нужно скачать Тор-браузер. Просто наберите в, в интернете, скачать Тор-браузер, и вот эту луковицу себе скачаете, и будете ходить в Тор, смотреть в Даркнете всякую запрещенку. Понятно. А, а вы сказали, что через ноду в любом случае мы зайдем в свою А через ноду у вас прямой доступ к этому. То есть если вам нужна веб-версия, то вы идете в ТОР. А если вы, у вас есть нода, то зачем вам? Вам вообще ничего не нужно, у вас все есть. Вы Понятно. хозяин сети. Понял. Спасибо за ответ. Спасибо большое. Спасибо вам. Децентрализованная автономная сети. Николай, спасибо вам большое за ваш вопрос. Так, у можно у остается одна минута, Костик, Сергей, да? ну, Говорите, но да. у нас уже да, все да, все Последний вопрос возьмем, ага. А, смотрите, какая ситуация. Я попытался войти на pzm.space. У меня с двух браузеров. И мой антивирусник его лупит. Он показывает, что он заражен. Поэтому проверьте, пожалуйста, эту Ничего. ситуацию.